всех приветствую у себя на канале это рукодельный канал красивое тепло меня зовут ольга в сегодняшнем видео я вам покажу как я за неделю связала 7 изделий я начала марафон с понедельника начинала одно изделие и так каждый день в течение недели и в конце недели у меня получилось 7 изделий в этом видео я буду показывать, как я начинаю изделие, как у меня продвинулась работа и так каждый день, один день, одно изделие. Посмотрев это видео, может быть вы тоже вдохновитесь и решите, так же как и я, сделать себе такой же марафон. В этом видео я еще вставляю кадры, фото и видеосъемки с улицы. Хотела бы вам сказать, что у нас до сих пор еще зима. Днем до минус одного, ночью минус 20 градусов. Снег лежит, никуда не делся. Он еще и идет новый. Так что не пугайтесь, это кадры новые. 29 марта, на дворе у нас зима. Такая погода у нас в северном краю. Но все равно хочется весны, солнышко, цветовое. Вот. Приходится радовать себя вот таким способом. Украшая хотя бы фон с цветочками. Если вы впервые на моем канале, я предлагаю вам оставаться вместе со мной. Подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно досмотрите это видео до конца и в конце вы увидите все связанные изделия во всей красе. Будут фото и видео. Желаю вам приятного просмотра. Все изделия, которые я вам буду показывать сегодня, связаны из пряжи пух-норка. Недавно на моем канале вышло видео с распаковкой, где я открываю посылку с пряжей пух-норки. Ссылку на это видео я оставлю внизу в инфобоксе. Сегодня 22 марта, понедельник. И в этот день я начала свой первый недельный процесс. На этой неделе я собираюсь каждый день заводить новый процесс. И в понедельник у меня вот такой процесс. Это повязка. Повязку вяжу из пухонорки в две нити на спицах 3,25 на моем канале есть подробный попетельный мастер-класс это один из первых моих мастер-классов я буду вязать и записывать новый мастер-класс и выложу его на канал вязала я еще год назад эту повязочку и вяжу точно так же по своему мастер-классу цвет норки у меня такой вот красивый припыленный вот так вот видно припыленный ягодный он не яркий ну вот так лучше всего передается с утра я начала вязать и провязала до нужной мне длины дальше продолжу работу уже без камеры Сегодня у меня вторник, 23 марта, вчера я начала свой процесс, первый в понедельник, это у меня вот такая двойная повязка, она двойная, широкая и с красивым узелком. На эту повязку я успела снять даже мастер-класс. Так что на моем канале выйдет скоро такой мастер-класс. У меня уже есть мастер-класс по такой повязке. Я решила переснять. Итак, второй день моего марафона, когда я начинаю новое изделие. И сегодня я начинаю новое изделие. я буду вязать берет из пуха норки вот в таком нежно-голубом цвете еще сегодня я подключусь и покажу как у меня продвинулась работа начало вторника у меня вот такое пока только вот самые самые зачатки вы посмотрите на этот цвет Просто чистое голубое небо, классный цвет, вяжу с удовольствием, наслаждаюсь этим цветом. Встретимся чуть попозже, когда день подойдет к концу и посмотрим на результат, что у меня в конце дня. Сегодня у меня уже среда, 24 марта, и у меня готов второй процесс, который я начала во вторник. Это берет. Вот такой. Я его начала во вторник утром, закончила вечером, еще он не постиран на сегодня задача у меня постирать этот берет берет связан из пухонорки в три нити в три основные нити и три дополнительные я взяла такое сложение нити для того, чтобы берет был очень теплым непродуваемым и держал форму у берета здесь вот такой двойной край сначала у берета идут прибавки а затем равномерные убавочки. и в конце я вывязала вот такой хвостик свою работу я выполнила за вторник и сегодня я приступаю к третьему процессу я также буду вязать из этой пряжи компаньон к берету будет косынка либо бактус как еще называют и уже с утра я начала свою работу косыночку я буду вязать от одного угла к другому вяжу из этой же пряжи в две ниточки на спицах 4 миллиметра вот мое начало на сегодняшний день как будет продвигаться моя работа я вас буду держать в курсе на сегодняшний день моя задача вязать этот процесс и постирать беретик, и затем мы с вами встретимся и посмотрим как я продвинулась в своей работе берет я вязала по своему мастер-классу это очень удобно Зайти посмотреть и связать, не думая, не рассчитывая. Все вязала попетельно, как у меня в мастер-классе. Единственное, что в мастер-классе я показывала другие убавки. Проходите на мой канал и вяжите такой беретик. Ссылочку я оставлю под этим видео. Мастер-класс очень подробный, попетельный для новичков. Проходите с удовольствием вяжите ровных вам петелек. Сегодня уже четверг 25 марта и вот такое мое продвижение по моей работе я начала вчера бактус связала я половину изделия по этой части у меня получилось 65 сантиметров а ширина косынки около 50 сантиметров вот здесь напомню вяжу я из пухонорки в две ниточки спицами 4 миллиметра получается очень такое пластичная легкая пряжа уже в полотне распушилась Вот такой красивый цвет у меня. Эту работу я пока отложу и приступлю к новому процессу, так как у меня сегодня новый день и новый процесс. И сегодня я начну новое изделие, также из пуха норки. Из этого я уже вязала в первый день повязку на голову. И сюда в комплект я свяжу митинки это сегодняшнее мое задание будет ждем результата что получится очень захватывает меня этот процесс когда начинаешь новое изделие и думаешь успеешь не успеешь но с бактусом конечно я не успела когда начну вязать митинки я вам покажу свой процесс и вот мое начало работы. Посмотрите, как интересно смотрится скрещенная резинка. Решила я сделать такую изюминку и вязать скрещенной резинкой. Какой дальше будет рисунок, я не знаю. Я придумываю на ходу. То, что мне придет в голову, то я и буду вязать. Я обязательно вам покажу результат. Сегодня у меня пятница 26 марта и готова моя очередная работа это вот такие митинги это у меня экспериментальный вариант я пробовала как они будут сидеть какую длину лучше вязать какую ширину какой пальчик длиной сейчас я примерю, вам покажу я их уже постирала и после стирки они у меня немножко подсели потому что я вязала очень плотно вот так они смотрятся очень мне нравится, но получились очень плотненькие После стирки здесь я вывязала такой интересный рисунок, вязала я в две ниточки на спицах три двадцать пять пряжи ушло совсем чуть-чуть. Рука у меня маленькая, поэтому размер маленький. Но следующие я буду вязать уже на побольше, для других размеров. Мне такая модель очень понравилась. Очень красивые. И самое главное, что очень теплая. Посмотрите, какой пальчик у меня получился. Резинка скрещенная интересно смотрится и этот рисуночек очень довольна этой работой их можно конечно вязать разными можно пальчик сделать покороче но мне кажется вот такая длина сама то и здесь можно по длине покороче их связать вот эта модель для меня просто идеальная. Очень мне понравилось. Буду еще такие вязать на подарки. Вот. Вы знаете, я вяжу очень давно, очень много лет. Но вот такое изделие я связала для себя впервые. У меня ни разу не было митинок. Но я поняла что это очень классная вещь когда мерзнут вот здесь руки а пальцем вроде не холодно так что в этом году у меня будут ручки в тепле и так как сегодня уже пятница то у меня новое изделие я начала уже с утра шапочку Вяжу я из пухонорки, в таком красивом молочном цвете, он светло-бежевый, либо молочный. Вяжу шапочку в 4 нити, плюс 2 дополнительные катушечные, резинкой 1х1, на спицах 5 миллиметров. Это будет у меня просто обычная шапочка с, об... с самой простой макушкой на моем канале есть подробный попетельный мастер класс для начинающих кто хочет связать себе такую простую шапку базовую проходите и вяжите по мастер классу ну у меня начало дня продолжаю свою работу и посмотрим что у меня получится пока я всем довольна буду вязать продолжать свою работу и еще у меня впереди два дня это суббота и воскресенье у меня наступила суббота 27 марта и я вам представляю готовую работу за пятницу с этой работой я справилась быстро, но еще не успела ее постирать. После того, как я вам покажу ее, я ее постираю. По этой шапке долго останавливаться не буду. Она очень простая. Связала ее на одном дыхании. И ее носить будет одно удовольствие. Она легкая, теплая. И после стирки еще и распушится. Будет еще и красиво. Вяжется легко и быстро. Справится любая начинающая. Такой у меня будет новый процесс. Из этой пряжи. Это пухнорка белого цвета. Он чисто-чисто белый. Мне нужно связать еще один бактус. Либо косынку. Так что я приступлю сегодня к этой работе. И суббота у меня будет посвящена косынке. Начало моего нового процесса за субботнее утро. Вот я уже начала косынку. И вяжу на спицах 4 миллиметра. Это нитпро зинк. Они алюминиевые. И вы знаете, на пухе норки они скользят лучше чем я вязала на Чиагу. Эти спицы мне понравились больше в работе. И первый бактус голубой я вязала на спицах 4 мм. Этот я вяжу на 4,5 мм. Здесь полотно мне нравится больше. Оно более воздушное, пластичное. За счет того, что оно не такое сбитое, я так думаю, что полотно распушится сильнее, так как у него будет место, куда будет выходить пух. Все пошла продолжать работу, и с результатом к вам вернусь. Ну вот я и подобралась к заключительному своему дню когда я начинаю один день одно изделие и сегодня 28 марта воскресенье и на сегодняшний день опять я провязала очень мало вчерашний процесс который я начала это у меня бактус и я его провязала также как и первый голубой 50 сантиметров у меня ширина и 65 вот сюда в длину размах крыла работа для меня оказалась вязание косынки это конечно не очень увлекательное занятие лицевая гладь вяжется скучновато поэтому у меня наверное эта работа и не продвинулась намного но я не теряю надежду я же конечно все это закончу. Голубую косынку и белую косынку я закончу. Главное, что я начала. Я долгое время не могла даже начать. А здесь я уже начала и провязала половину. Когда я закончу седьмое изделие, я, конечно же, приступлю к довязыванию этих двух косынок. А сегодня я начну новое изделие. и Это будет под номером 7 изделия. Будут митинки еще одни. изделие под номером 7 я буду вязать из бежевого цвета, из которого я вязала шапочку. Я буду вязать митинки, только уже на размер больше будут митинки. Буду вязать также такую же модель, как я вязала первые свои митинки. Только изменю, может быть, рисунок немного и больше размер будет. Также буду вязать на спицах 3,25. Приступаю к работе и начинаю свое новое изделие. Итак, вот мое начало. Только-только начала. Также я вяжу скрещенную резинку. Как же мне нравится эта скрещенная резинка на пухе норки. Очень хорошо смотрится. Вот уже провязала почти манжет. Еще немножко и буду уже вывязывать пальчик. Также вяжу как первую модельку свою. Добавила несколько петель. Для того, чтобы немного увеличить размер. Ну, все, буду продолжать дальше работу. Сегодня у меня 29 марта, понедельник. И это день, в который я завершаю свой недельный марафон. Который я придумала сама себе, для того, чтобы быстренько связать всю мелочевку, до которой не доходили руки. Этот марафон заключался в том, чтобы... Каждый день начинать одно изделие. И неважно закончу я его или не закончу. Главное его начать. И вот перед вами это седьмая моя работа, которую я начала в воскресенье. Я такую модель уже связала только в другом цвете. И вот посмотрите, как они отличаются. Немного здесь изменила рисунок. Начало и конец изделия одинаковые, но здесь вот, вот такое отличие в рисунке. Вяжется легко и просто такое изделие. И я их связала очень быстро. Вязала из пухонорки. Как они смотрятся на руке, я вам сейчас покажу. Эти немного я сделала побольше, пошире, здесь и здесь шире. Вот так они смотрятся. Вот такой пальчик. Очень довольна этой работой. Я молодец. Красивая вещица получилась. Единственное, что была у меня загвоздка в этом рисунке. У меня получалась постоянно дырочка. И я ломала голову, как же ее избежать. И все-таки нашла я выход из этой ситуации. И вот еще раз вам покажу... Отличие рисунка на одной митинке и на второй. Вот видите, это прям вообще у меня село по руке. Она плотненькая, а это побольше, пошире. Вот как смотрится рисунок. Какой рисунок вам больше нравится? Мне кажется, они хороши и с этим рисунком, и с этим рисунком. Такую модель я буду с большим удовольствием повторять еще много раз. Очень уж мне они понравились. Даже могу сделать описание на них. Либо снять мастер-класс. И вот мой итог работы за неделю. У меня получилось 5 изделий, которые я полностью завершила. И бактусы мне предстоит еще завершать, но это займет всего лишь пару дней. И я их закончу. Я считаю, что у меня получился неплохой результат. Я не торопилась, вязала все по мере возможности. И вот такая неделя вязальная у меня получилась. Вот такой результат. Все то, что я связала. Очень мне понравился этот марафон. Он дает возможность. Поставить задачу и идти к этой цели. Так как это вещи маленькие, их бывает порой не хочется начинать. А в этом марафоне, хочешь не хочешь, нужно сделать, начать и может быть даже и закончить эту работу. Я считаю, что для меня это результат неплохой. Как считаете вы? Напишите мне в комментариях. Еще напишите, что больше всего вам понравилось из моей работы. И, может быть, вы хотели бы еще увидеть мастер-класс. Мастер-класс у меня есть по повязке. Даже два мастер-класса на моем видеоканале. На такую шапку я тоже выпустила мастер-класс. Кого она заинтересовала? проходите и смотрите береты также на моем канале есть мастер-класс по бактусам я не делала мастер-класс я думаю их достаточно на YouTube, и поэтому я не стала выпускать свой мастер-класс это достаточно простая вещь и поэтому я воздержалась Хотя для того, чтобы удобнее было зрителям, можно было, конечно, записать и косыночку, чтобы все мастер-классы были на одном канале и вам было удобно. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота воскресенье прям такой чудесненький комплект неделька получился очень мне нравится а как вам пишите очень красивые комплекты получились у меня будет берет с этой косынкой шапочка будут с митинками и такая весенняя повязка будет тоже с митингами для этого бактуса у меня есть уже связанный берет и к новой косынке белого цвета есть вот такой связанный уже готовый берет. Замечательный комплект, очень красивый и стильный. После того, как я закончу бактусы, я еще придумала там одну изюминку к ним. Я вам обязательно покажу, но это уже будет в другом видео. Если вам будет интересно, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И конечно же не забывайте ставить лайки этому видео. Писать комментарии, мне будет очень приятно. Большое спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что я вас вдохновила своими работами. Желаю вам ровных петелек. До новых встреч. Пока!